Морду в кровь разбила кофейня Зверим криком багрима. «Отравим кровью Игрырейна! Громами ядер на мрамор Рима!» С неба изодранного аж таков жала Слезы звезд просеивались, как мука в сити, И подошвами сжатая жалость визжала. «Ах, пустите, пустите, пустите!» Бронзовые генералы на граненном цоколе молили «Раскуйте, и мы пойдем!» Прощающиеся конницы поцелуют цоколи, И пехоте хотелось к убийце победе. К громоздящемуся городу уродился во сне Хохочущий голос пушечного баса, А с запада падает красный снег, Сочными клочьями Человечьего мяса. Вздуваются у площади За ротой рота, узлящийся на лбу Вздуваются вены. Постойте, Шашки ошел кокоток, Вытрем, вытрем В бульварах вены. Газетчики надрывались. Купите вечернюю, Италия, Германия, Австрия, а из ночи черно очерченной чернью багровой крови лилась и лилась струя. End of войna объявлена by Владимир Маяковский. This recording is in the public domain.